Привет! Если ты еще не подписан, то обязательно сделай это и лучше с колокольчиком, чтобы не пропустить ни одного нового ролика, выпускаться на этом канале они будут все лето. В общем, сегодня я решил разобрать самую лучшую короткометражку Ниндзяга, именно что по сюжету, называется она Золотой час, вы можете подумать, что ее создали еще ввел фильм после седьмого сезона, но это не так. Работал над сценарием данной короткометражки Юдей Катария, обыкновенный фанат мультсериала он увлекался еще с 2012 года, когда тот был еще совсем юн. Вот Юдей вырос, и ему подвернулся шанс поработать над одной из короткометражек, посвященных десятилетию нашего любимого мультсериала Лего Недзяга. Его любимым сезоном был седьмой, и он решил показать зрителям, что происходило в Железной Гибели после того, как Ву выкинул Кая с ней за борт. На этом, собственно, и построен этот короткометр. Пора уже разбирать. В идут флешбеки седьмого сезона. Далее нам показывают уже и саму Железную Гибель, в которой происходит диалог между Ву и Руками Времени. Вдруг мастер начинает притягивать оранжевые молнии, братья решают ударить по Ву, из-за чего они все переносятся назад во Времени во время первого сезона, когда Кай спасал Ллойда из Храма Огня и... Посмотрите на лицо лойда Блин, как же это убого. Однако очень жаль, что нам не показали лицо Кая. Интересно, оно там редизайнутое или нет. Злодеи хотят изменить ход времени, но Ву сдерживает их, тем самым перемещая обратно в железную гибель. За время перемещения Ву помолодел, и на вид ему стало лет 30-40. Крак с Акрониксом замечают это, поэтому снова нападают на Ву, чтобы уменьшить его настолько, чтобы его не существовало. Таким образом, они перемещаются в тот момент, когда Ллойд во втором сезоне бил в колокол, опять железная гибель и у Ву пропали усы. Перемещение во время того, когда Гарми во время дуэли с Ву потерял катану, вследствие чего его потом укусил великий поглотитель. Так они перемещались по разным временным отрезкам, в некоторых из них, кстати, можно увидеть еще не редизайнутых ниндзя, но следовательно, со внешностью ниндзя потом наколдуют Крак с Акрониксом. Вот Ву становится лет 10 и тот решает в в себя всю силу оранжевого клинка, которая оставалась в железной гибели. Таким методом робот теряет силу всех клинков и просто останавливается во временной воронке. В то время совсем малыш Ву летит куда-то, причем делает он это осмысленно. Исходя из всего этого, можно предположить, что Ву стал мастером времени. Можно предположить, что он впитал в себя силу всех клинков, и только мастер времени теперь может перемещаться по воронке времени тут же я уже скажу что кракса с сокрониксом вместе с железной гибелью просто остались в Воронке навсегда пишите в комментах как вам короткометражка и моя теория про то что теперь у мастер времени либо же просто все клинки времени я не сплугятил идею легаси не, не не вы не подумайте в общем обсуждайте пишите комментируйте ну и про лайки не забывайте всем пока